Минал Нина Зайцева именун пагином вепсен келял вепсенкель мюлюб Балтиан Мерен, Сумалаже Кель Канзаха вепс лежит эляба комес регионас Карьялас, Ленинградан и Вологдан областиш. Яниш Ярвин Ладоган и Вауктан Мерен Кескес. -кес. Вепслежит мюлью тадихе, вяхе лугу жиден рахвахиден лугетишхе, и ниден лугумяр нюгить ом лязг куттухат. Вепслежит келес ом комы пагинат, но пагинникат воиба эльгета той не тошт, а не хивень. Вепслежит келлен оппинт сия, пя оппинт сия, ом венямаз карьалан кеду келин, литературин и историан института. Ещё один факт кем не видит вот вебсенкель ом шкулиш. Сега ом тех тут, эй опентус кирьёй, абу кирьёй, ваехникой, имуга эдэмба и казвап чёма вебсенкелиня литератур. Ом хювэм, миша нюгюць абуху, тедум ехиле и специалисту или Электронизет ресурсат. Вебсон келиня корпус за вати хитехмаховодов как стухат югеса. А водел пай как стухат, це чмитошт кюмня. Вебсон корпус он юхтен зой тут карьялан корпусан ке. Нецен юхтижем корпусан ними ом вебсон и карьялан, а во корпус люхен люхендус ом випкар не ти ж он эй узеш стоит, он той не этим систем, и олен можешь мель мише йогахини ти домиэз йогахини специалист, вой плёта си гепей узить материалой кут карьялан можа и вебсон келел кут пагин келел можа и кир келел, тудес, и карялан. А у корпуса